Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Значит, сегодняшнее видео по проекту Fast Moving. У меня хорошие новости. Они запускают друзья матрицу. Матрица в UE, ну, в долларах и в рублях как инвестиционные пакеты. Значит, смотрите, у матрицах. Матричная программа – миллион. Матрицы приобретаются в порядке возрастания. Любая из матриц активируется лишь один раз и работает вечно. Награда всегда после закрытия второй линии. Это у нас четыре позиции – так также работает перелив. Если нет следующей матрицы, произойдет автоматическая активация. Если есть, будет денежная награда на баланс. После каждого закрытия происходит автоматический реинвест под куратора. Прямые рефералы попадают в структуру куратора но могут обогнать если у куратора нет так если у куратора нет матрицы они могут попасть куратором от 2 до 7 уровня Согласно сетевой иерархии системы Или на первое свободное место глобальной структуры Прямые рефералы вернутся к куратору на реинвесте Если куратор уже будет у матрицы Любая активация реинвест, автопереход Покупают пассивный пакет в системе Fast Moving И продвигают ее ну, вот как-то так. Значит, пройдя 12 шагов, участник получает более 1 миллиона рублей-долларов и много пассивных пакетов, как в рублях, так и в долларах. Без учета реинвестов. Значит, есть PDF-USD, PDF-рубли и также на английском языке, если кому надо. Значит... И пишут матричный маркетинг доступен к активации и что у нас здесь у каждого есть 24 часа для принятия решения и активации нужного количества матриц, после чего будет произведена расстановка и партнеры могут попасть уже к другому человеку по реферальной структуре Рекомендуем активировать максимальное количество матриц в долларах и рублях. Если рубли более доступны, то в долларах очень большие доходы. Нет возможности активировать сразу несколько, ничего страшного. Водите хотя бы на первую и двигайтесь автоматическими переходами, чтобы не потерять своих партнеров. Значит, что у нас здесь у нас смотрите у матрицах кликаем и доступна вся информация здесь у нас пакеты вот эти инвестиционные как в долларах так и рублях а здесь у нас матрицы в долларах и в рублях значит мой кошелек сейчас посмотрю сколько у меня там денег у меня 314 рублей на балансе и рублях долларах у меня мало так мои что? Матрицы рубли буду активировать насколько мне хватит денег. Вот они. Пускаемся ниже. Смотрите, минимальная матрица стоит всего 10 рублей, и далее идут авто не обязательно пополнять там и 26 рублей 58 не имеете возможности просто 10 рублей и там у вас пойдет автопереход. Ну, у меня достаточно как бы там денег чтобы активировать несколько матриц так значит мне доступна первая матрица вот и кликаем Нажмите на кнопку с желтым символом. 10 рублей. Перейти я не могу. Видим, да? Успешная активация. Матрица 1 рубль скоро будет занесена в структуру. Возвращаясь к матрицам. У меня загорелось зеленым. Я активирую вторую матрицу. Она идет 26 рублей. Также я активирую, возвращаюсь, видим, третья матрица у нас стоит 58 рублей. Кликаю «Активировать», возвращаюсь вот здесь внизу, в меню, матрица Так, далее четвертая матрица у нас стоит уже 134 рубля. Я активирую четвертую матрицу. Так, и у нас четвертая, нет, пятая матрица 322. Мне уже она будет не... Так, недоступна. Так, мой кошелек. У меня 86 рублей. Все, эти деньги я могу как бы уже поставить на вывод. Значит, что еще я хотела посмотреть? Так, матрица USD. Давайте посмотрим. Ага, матрица UST здесь от 10 долларов, далее 26, ну и все как в рублях, только в долларах. Вот. Вот как-то так. А активация пройдет, друзья, завтра. О, как бы расстановка пойдет уже мест. Сегодня мы только активируем места. Вот Где-то у меня там была информация, но она вверху. А где она? Вот. Это не то. Так. О, я фиг найду. Я все все смотрела изучала информацию сам сегодня с утра у меня была информация здесь Что найдешь сейчас ребятки промотаю так о матрицах сегодня идет, вот я активировала матрица а завтра она уже стартанет по-моему в 12.00 хотя это все инфо... ага, Вот информация по ним можно изучить в пункте матрица. так активацию включим 25 апреля в ноль, то есть это сегодня а расстановку включим 26 апреля в 15.00 по серверному времени. Расстановка по дате регистрации для сохранения реферальной иерархии по семи уровням. Ну и все такое. Есть чат новости и живая статистика. Вот как-то так. Кому интересно, заходим. Друзья, неинтересно, проходим мимо. Ну, вывод я показывала и, естественно, свои результаты, когда будут, я это все запишу в видео и вам покажу. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!